Еще раз всем добрый день. Сегодня у нас такая красивая дата, сейчас вводила название нашей встречи для записи. 12 декабря. Сегодня у нас даже государственный праздник. Ну что, это у нас с вами первая встреча после конференции, которая прошла на прошлой неделе. С одной стороны, прошла уже целая неделя, с другой стороны, всего-навсего неделя, а уже столько всего происходит. Поэтому я сегодня хотела бы, хотела бы вместе с вами, скажем так, подвести итоги с одной стороны, а с другой стороны, собрать воедино все, что у нас есть для дальнейшей работы, для того, чтобы, для того, чтобы нам с вами спланировать 2023 год. У нас с вами идет декабрь в полном разгаре, и декабрь – это еще месяц, когда мы с вами завершаем год. Тут действуют все те же правила магической недели, а у нас магический месяц в этом случае. Последний месяц года, и поэтому он такой тоже подытоживающее все что все все что мы говорим про магическую неделю каждый месяц на декабрь месяц распространяется как на такой вот волшебный финальный месяц года и с одной стороны мы завершаем 2022 год с другой стороны мы уже будем смотреть 2023 и для того чтобы понять для того чтобы обрисовать себе цели для того чтобы поставить себе задачи и в 2023 году уже двигаться к ним. И основным материалом, основной, то есть то, на что мы с вами будем опираться, это то, о чем мы говорили на конференции. Те программы, которые объявлены на конференции, те смыслы, которые мы обсуждали на конференции, то есть вот на это будем с вами опираться. И поэтому я хотела бы начать вот с чего. Я хотела бы начать с того, чтобы поделиться, поделиться сейчас, вот неделю спустя, Своими впечатлениями, своими сейчас уже не эмоциями, да, то есть эмоции у нас первые там дни мы испытывали по поводу того, как у нас с вами прошло событие. А вот то, что осталось в сухом остатке, это то, что... то с чем мы с вами будем работать. Поэтому я хочу передать сейчас слово вам. Неважно, вы офлайн участвовали, онлайн участвовали, то есть формат не важен. Хотелось бы, чтобы мы с вами сейчас поделились, что для вас осталось самое главное, что вот сейчас запомнилось, что, что отложилось, на что вы опираетесь в, в работе из того, что прозвучало на конференции, то, о чем мы говорили, то, с чем мы работали на конференции. Поэтому я вначале хочу передать слово вам. Порядка какого-то нет, кто готов сказать несколько слов, берет, включает микрофон и говорит. Передаю слово вам. Что все молчать, тогда начну. Для меня самое запоминающееся, вернее не запоминающееся, а то, с чем я готова, то, что я готова взять на вооружение, уже взяла и уже использую. Это слова Марины, как, как, как людям вселить уверенность насчет компании, что наша компания объявляет такие промо акции, такие запускает новые какие-то движения, что это все говорит о том, что она э, существует, развивается и, и дальше собирается существовать, развиваться. Угу. Спасибо, Анют. Но это ты, скорее всего, слова, Марина, имеешь в виду то, что мы уже в понедельник на живой встрече обсуждали, дискутировали. Да. Это, это оттуда, Да. Да. Угу. Поделись, кстати, буквально в двух словах, вот вы же приехали вместе с Алексеем, как для вас это было? В каком плане для нас это было? Ну, в том плане, что ведь можно было не ехать. Хочется какой-то активной зарядки. Угу. Конечно, можно не ехать, можно было все это посмотреть, но живое общение, оно заряжает не так, как, не, не так, как в экране телефона. Прочувствовала разницу? Конечно. Хорошо. Спасибо, Ань. Было очень приятно познакомиться э, вот с Натальей, да, она сейчас здесь тоже присутствует. Да-да-да-да-да. Угу. Самое интересное, когда мы с вами уже знакомимся, живем, то есть когда вы даже присутствуете на э, уже неживых встречах, да, вот так вот в эфире, то когда ты знаешь, кто, какой человек стоит за тем или иным именем, это совсем по-другому. Согласна. Хорошо, спасибо. Передаем микрофон. Здравствуйте. Я в двух словах тоже хотела бы сказать. Я онлайн смотрела, и у меня ощущение было, что я с вами там нахожусь. Вот, это был какой-то вот как-то вот про. Да. Надежда, мы перестали тебя слышать. Видимо, микрофон. Различно. Это было как-то вот интересно. Вот ощущение было, да? Ламбре двигается вперед, ламбре работает, ламбре вообще вот какой-то заряд получила, да? Это точно, Аня сказала, да. Вот, конечно, живьем, конечно, это было бы и лучше, и интереснее, но онлайн тоже это прочувствовала. Спасибо вам. Хорошо, У -у -у. спасибо, Надежда. Спасибо. У -у -у. Передаю микрофон. Это Людмила. Мне, конечно, понравилось, но это не для меня вот эти вот очень такая хорошая промы что люди могут получить 100 тысяч. И это вроде как ну, для сетевиков. Ну, может быть, для сетевиков. Но если даже человек, пришедший работать и постарается вот ну как следует поработает месяц, мне кажется, тоже это ну, можно сделать. Потому что, ну, вот, чтобы прям вот, вот прям, может быть, по 12 часов работать. Ну, еще угу. и, действительно на хороший доход еще и премию получить. Ну, вот только этому как-то научиться. Надо команду строить и все, чтобы чтобы люди не просто подписывались, а как-то вот видением, что ли, идеи их надо вот зарядить этой идеей, чтобы они тоже на них не останавливались, а чтобы дальше шло. Ну и вот что то, что все равно, если человек работает за пять лет, ну, там надо выйти, и причем вот это тоже было интересно сказано, что она не вешается вот это, я не знаю, как в других компаниях, что ты можешь потом какой-то оказаться ситуации, что трудно будет выплачивать за автомобиль, а там вот говорят тебе, вот ты уже сейчас, ну, приходят там сообщение можешь уже подавать. Вот. И то, что еще и помимо всех денег, еще и в подарок получаешь автомобиль. Ну, это там на высшем уже уровне. Ну, я говорю, это мы приходим здесь тусоваться, нам интересно общаться, и мы думаем, как бы нам это, это, с вагоном то не спасти, хоть как-то двигаться. А если человек приходит работать, то ну, интересные моменты для работы. <McConnell> Спасибо. Для себя не могу, вот, себя не могу вот, это взять, потому что у меня уже не та энергия. <tan> <lose>, <CC> вот. И né? на меня не придут такие люди. Хорошо, спасибо, Людмила. Кто еще хочет поделиться? Давай, Уже ну, Можно я? Вас... я да, Наталья. Меня слышно что-то, я почему-то не слышу, плохо стало не слышно всех. Слышно, слышно, тебя слышно хорошо. Хорошо. Я тоже хочу сказать, что на самом деле... Можно было не ехать, да, но я еще раз для себя сделала такой вывод, что вот для меня через экран телефона, конечно, я бы что-то поняла, услышала, но я, я оценила именно присутствие личное. Во-первых, конечно, что познакомилась вот еще с новыми людьми, с Аней познакомилась, с Алексеем, то, что я вижу в чате, вижу Анну Матвеева, а вот сейчас прямо чувствую, что это за человек и почему... Ну, другое ощущение да. Но ну, и со всеми другими Мы с кем встретились Очень важно перенять вот эту энергию и настрой Первый день конечно Это все эмоционально здорово И ну, на самом деле укрепилась Вера в компанию еще раз Потому что у многих моих тоже консультантов Постоянно вопрос а что дальше Я сейчас mm -hmm. на 200% понимаю Что дальше То есть и второе То что вот для меня был очень важен Еще и второй день я для себя отметила, что прозвучали вот эти, ну, все новости, новинки. То, что мы слышим, это всегда, да. Но когда прозвучала тоже это промо, объявили, я на второй день поняла, что я его совершенно не услышала. Я mm -hmm. совершенно не поняла вот эту ценность, вот этот вес вообще огромный, вот этого прома, когда мы его стали разбирать именно на второй день. Mm -hmm. И вот сейчас, если бы там не было второго дня, я бы, наверное, даже просто ну, упустила эту возможность. Сегодня я поняла, что да, надо его углубленно изучить, и чтобы подключить своих консультантов и самой начать работать в этом направлении. Вот реально нужно изучить этот вопрос, этот промо, и тогда уже начать действовать. И хочу сказать, что важно, конечно же, присутствовать на таких мероприятиях. Хорошо, что компания все это проводит. И я увидела план, вот, кстати, план работы на год компании, план встреч. Это тоже, вот, я визуально, я его услышала, но ощутила только его, вот, на самом деле, на второй день. И еще, Гульна, скажу, что очень важно вот эти наши встречи по понедельникам. Они, ну, вот это очень большая тоже возможность, и для меня лично, для каждого человека, кто присутствует онлайн, они а не слушает записи. Не знаю, почему так работает, но присутствие онлайн, оно дает весомый результат, не то, что запись. Спасибо всем. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо. Кто-то еще хочет поделиться? А то, может быть, кто-то прям хочет сказать, а я скажу сейчас нет, все. Давайте дальше. Хорошо, все. Я вот еще хотела сказать, ну, Наталья, давайте. По-моему, проводит на свои Дело в том, что Важно не только вот на местных что присутствовать, чтобы заряжаться от воссостоящих вот, от себя так, ну, там плана места, а важно еще вот такие же встречи устраивать для своих, чтобы постоянно все были ну вот в этом ну, варились в этой Команда есть команда, без команды никуда не денешься. Поэтому если строить бизнес с командой надо как это общаться и регулярно общаться. Хорошо, спасибо, Людмил, Да, очень ценное замечание. Согласна участвовать не только как слушатель, но и самому выступать как организатор, работать в своей команде. Абсолютно согласна, поддерживаю всеми руками ногами. <coughs> так, хорошо. Вижу, что событие вселило уверенность, кому ее не хватало, кому не хватало, тому дало какие-то инструменты и более четкое понимание. И однозначно соглашусь с тем, что кто был, присутствовал 5 числа, тот, конечно, получил неизмеримо больше и понимания, и ясности, потому что, когда я приехала и начала разговаривать, спрашивать о том, что для людей было самое важное для консультантов, да? то есть, да, звучала вот эта промо на 100 тысяч, которая получила название, Такое уже, такое рабочее название «Пром 100 тысяч», да? И я поняла, что каждый услышал по-своему, каждый услышал так... Я услышал столько версий этого «Прома», поэтому это то, что было 4 числа, это была такая вспышка, такая быстрая презентация для того, чтобы просто обозначить то, что есть. И затем, конечно же, все это нужно забирать, все это нужно... Во всем, во всем вносить ясность, разбираться и для того, чтобы четко понимать, что из этих инструментов можно взять для себя в работу. И вообще, когда мы задумывали все это мероприятие, почему оно, собственно говоря, отложилось, да, то есть у нас обычно итоговые события проходили в октябре, а в этот раз у нас оно прямо отложилось на декабрь месяц. Отложилось оно по одной простой причине, мы хотели, наш координаторский совет, мы хотели подготовиться к этому мероприятию для того, чтобы сложить более цельную картинку, не проводить очередное итоговое событие, которое подводит итоги, дает какие-то такие оперативные, скажем так, инструменты для дальнейшей работы, но нам хотелось посмотреть на этот бизнес более широко, посмотреть на него, отойти, скажем так, да, и посмотреть издалека потому что вот по ощущениям то, что вы говорите, у многих возникают вопросы, а вообще как мы будем дальше работать, что будет, будет компания, не будет компания, эти вопросы так или иначе возникают у консультантов, и когда ко мне люди звонят, их первый вопрос, вы вообще работаете, или там клиенты звонят, вы работаете, продукция есть, вот, поэтому это такой вопрос важный и, в течение 2022 года мы на этот вопрос ответили. Ответили утвердительно, положительно, потому что по ощущениям такое самое сложное время нами пройдено. Самое сложное время осталось позади, и сейчас можно говорить о развитии, можно говорить о дальнейших, о дальнейших шагах, и для этого нужно сформировать для себя какое-то такое более четкое видение. И мы, собственно говоря, этим и занимались. Наверное, вот месяц у нас на это ушел для того, чтобы понять, как мы хотим двигаться дальше. И в основу этого, в основу этого видения легла идея, легла идея создать сообщество предпринимателей, предпринимательское сообщество, которое бы обладало предпринимательскими навыками работы, как вообще в принципе в, в предпринимательстве, да, то есть если брать основные базовые какие-то законы, бизнес он и есть бизнес, он хоть сетевой, хоть традиционный, да, у сетевого есть особенности, у него есть масса плюсов, но в любом случае все законы предпринимательства, они одинаково работают в любом виде бизнеса. В сетевом том числе. И если вы внедряете в свою работу эти предпринимательские принципы, то ваш бизнес строится успешнее, и, то есть он похож, становится на бизнес, не хобби, а бизнес. И создание вот такого сообщества людей, которые обладают этими навыками, которые могут делиться друг с другом этими навыками, которые говорят на одном языке, которые разделяют одинаковые ценности, вот это стало основой для создания всего остального. Это такой вот фундамент. И мы для себя определили, что мы будем создавать сообщества с, с такими компетенциями. И для того, чтобы это было как-то измеримо, чтобы понять, что да, люди стремятся и растут, и двигаются в эту сторону. То есть мы для себя определили, это наши предприниматели, лидеры нашей компании с доходом более 100 тысяч рублей. То есть вот будем создавать такое сообщество ста тысячников, условно говоря. Начнем с этого. И поставили себе задачу в ближайшие пять лет создать сообщество не менее ста человек из таких людей. То есть мы планируем на ближайшие пять лет, как минимум, да, то есть смотрим вот в эту перспективу, да, понятно, что могут быть какие-то, катаклизмы мы сейчас с вами живем в такое время когда все меняется все вокруг движется то есть все вообще весь мир пришел в очень очень сильное движение и казалось бы очень сложно смотреть так далеко вперед пять лет это тоже достаточно немаленький срок но при этом как бы трудно не было, как бы не было бы очень много неизвестных каких-то факторов, непонятных факторов, в любом случае планировать надо, и я вас тоже к этому призываю. То есть не используйте, пожалуйста, вот эту... Отоговорку, скажем так, да, назовем ее, или оправдание какое-то, да, не придумывайте себе оправдание, почему вы не ставите себе каких-то целей. В любом случае цели ставить надо, в любом случае двигаться в каком-то направлении надо, потому что если мы с вами не ставим цели, если мы с вами не определяемся, в какую сторону мы движемся, то мы рискуем вообще с вами никуда не двигаться, мы можем оставаться, рискуем остаться просто на месте, а может быть даже откатиться назад. И поэтому у нас есть такой план, у нас есть такая цель, мы хотим создать сообщество единомышленников, предпринимателей, людей, которые вместе с нами будут разделять, то есть хочется создать сообщество, с которым ездить в те же путешествия, да, то есть сообщество, с которым можно встречаться, создавать бизнес-проекты, реализовывать эти бизнес-проекты. И... То есть вот себе поставили такую задачу, и если у вас это откликается, если вам это интересно, то я приглашаю вас тоже в, этот, в это движение, в этот путь, мы будем все это реализовывать с помощью компании «Ламбре», тех инструментов, которые она дает, той продукции, которую она дает, тех возможностей, которые она дает, будем делать с помощью возможностей компании «Ламбре». И даже если что-то в дальнейшем будет меняться, даже если будут какие-то происходить изменения, которые будут влиять на нашу работу, которые будут влиять на наш путь, наш выбор заключается в том, что мы будем приспосабливаться, мы будем искать новые решения, будем искать новые выходы для того, чтобы двигаться к своей цели. Вот такая у нас цель. Скажите, пожалуйста, у кого откликается такая цель, кто хотел бы попасть в это сообщество предпринимателей? Кому интересно? Конечно, интересно, но хотя предприниматель, да. Мне интересно. Спасибо, Наталья. Очень интересно. Спасибо, Артур. Есть интересно. Спасибо, Людмила. Несмотря на то, что Людмила рассматривает бизнес Ламбре как хобби для себя и работает в таком свободном формате, но все равно интересно попасть в сообщество. Я Мы просто думаю, чтобы стремиться. быть полез... полезной кому-то, чтобы, может быть, кому-то рассказать, что, может быть, он будет двигаться, а не я. Спасибо, Людмила. Спасибо. Если попадется такой человек, и если ему будет интересно мое предложение, я буду только очень рада. Спасибо, Людмила. Мне вот в тебе всегда импонирует то, что ты смотришь сразу следующий шаг. Не только на себя примеряешь, но еще примеряешь на тех людей, которые рядом с тобой. Так вот. Мы тоже будем стремиться. Сказал Владимир голосом Маргарита, вернее, сказала Маргарита голосом Владимира. Спасибо, спасибо, Владимир. Так вот, если говорить про идею предпринимательства, про идею создания этого сообщества, почему она вообще появилась, почему, на мой взгляд, в ней есть сила и в ней есть такая хорошая идея. Я уже об этом как-то рассказывал. меня очень греет идея выращивать в людях чувство хозяина. А чувство хозяина это нераздельно связано с, с предпринимательским отношением, с предпринимательством, вот этим, с духом предпринимательства. Потому что предприниматель это человек, который смотрит на все вокруг именно как хозяин, на свое, на свое дело, на свое хозяйство, на свою жизнь. То есть он смотрит это не как, на это не как человек, которому что-то дали, и дальше должны ему давать. Вот устройте мою жизнь, организуйте мою жизнь, решите мои проблемы и, и так далее, а я тут буду, то есть как-то буду плыть по течению. Предприниматель – это человек, который берет на себя ответственность, избитая такая фраза, да, за свою жизнь и за то, что происходит в его жизни. И человек, который обладает чувством хозяина, и у, человек, у которого это чувство не заканчивается, какими-то маленькими границами, небольшими границами. Да? То есть, вот есть люди, у которых чувство его дома заканчивается, например, пределами его квартиры. Если мы говорим про многоквартирный дом. Да? Есть люди, у которых чувство дома заканчивается его непосредственно жилым домом. Да? Туда еще подъезд войдет, территория около дома и так далее. Есть люди, у которых чувство дома не ограничивается его только домом, а еще простирается, например, на тот район, в котором он живет. Он чувствует себя хозяином этого места. Есть люди, у которых чувство дома распространяется на весь город и на страну. И очень хотелось бы, чтобы людей, у которых это чувство хозяина такое более широкое, объемное, их становилось больше. Потому что человек, который, у которого достаточно большое чувство хозяина, он не будет бросать мусор в подъезде. Он не будет плевать, он не будет царить. То есть он будет наоборот следить за тем, чтобы все было вокруг чисто, хорошо ухоженное, и чтобы это было, ну то есть как свое. Когда человек ощущает это как свое, он вот к этому относится совсем по-другому. И хотелось бы, чтобы вокруг становилось таких людей больше. И это с первая часть этого этой истории. да? А более того, когда мы с вами начинаем в себе взращивать это чувство, когда мы начинаем ко всему относиться по-хозяйски, мы же в это время становимся примером для окружающих людей. Не только для нашей семьи, не только для наших детей, а это уже очень много. Какой пример вы подаете для подрастающего поколения, какой пример вы подаете для своего окружения. И да, мы, мы оказываем влияние и на других людей, которые живут рядом с нами. Они смотрят на то, как можно относиться, и вы тем самым это чувство и отношение хозяйское передаете дальше, заражаете других людей. И когда мы с вами <coughs> думаем, что на нас никто не смотрит, мы ни для кого не являемся примером, вы заблуждаетесь. Люди так устроены, что всегда смотрят друг на друга, всегда смотрят на тех, кто рядом живет, и всегда перенимает что-то хорошее или плохое, мы всегда становимся примером, в хорошем или в плохом, мы всегда влияем на наше окружение, всегда влияем на больше, чем наше окружение, и мы всегда являемся примером. И поэтому, когда мы с вами что-то делаем, очень важно понимать, что мы тем самым являемся, то есть на нас смотрят, и смотрят то, как мы это делаем, как мы живем. И вот в этом я вижу такую вот, в какой, можем назвать это опять-таки избитым словом миссия, да, то есть организовать свою жизнь по принципу хозяина и еще заразить этой идеей людей вокруг нас. И тогда мы с вами, то, то, то где мы живем, тот мир, в котором мы живем, он становиться будет лучше. Начнем с себя и метр за метром будем облагораживать то, тот мир, то общество, в котором мы с вами живем. И вот отсюда родилась эта идея предпринимательства, идея создания сообщества предпринимателей, которые бы и явились вы ядром, который распространяет это видение, это отношение, эти ценности вокруг, там, вокруг, вокруг нас. Вот с этого все и началось. Вот это с этого все и началось. Для того, чтобы создать это сообщество, понятно, что нам нужно самим вырасти, для, для этого нужно развить наши команды. Отсюда появилась эта промо. Промо на 100 тысяч, промо на привлечение ими людей, которые имеют уже сетевой опыт работы. И на сегодняшний день эта промо появилась, потому что сейчас очень благоприятное время, и это возможно. Я об этом подробно говорила непосредственно на конференции. Сейчас очень подходящее время, и это промо уместно. Да, понятно, что не у каждого это получится, да, понятно, что это нужно определенными навыками обладать и так далее. Но <клёх> это возможно, и если в этом направлении работать, то можно получить результат. В связи с тем, что у нас огромное количество вариантов этого прома, у людей появилось, у консультантов нет четкого понимания, в среду, 14 декабря, буквально послезавтра, Константин Павлович проведет вебинар, встречу с более подробным разъяснением условий этого прома и... То есть нужно объяснить, чтобы у всех было четкое понимание, как это будет промо работать. Поэтому заносите, я уже об этом писала в командном чате, но еще раз повторяю, 14 декабря в среду в 12 часов дня у нас состоится встреча, где мы подробно разберем содержание этого промо. Мы в понедельник 5 декабря очень подробно его разбирали, соответственно, кто был 5, тот уже все понял, как говорится, да, то есть разобрался, плюс уже даже планы составили, то есть мы там очень активно поработали, и вот 14 числа будет возможность у тех, кто не приехал, разобраться в этом промо, поэтому приглашаю для того, чтобы поучаствовать, для того, чтобы использовать эту возможность, и я обращаюсь сейчас к тем, кто для себя решил, что это не для меня, да, то есть это промо не для меня. Я предлагаю вам так не думать, я предлагаю вам принять этот вызов и рассмотреть его, то есть поучаствовать в этом промо, в каком смысле, да, то есть принять, предпринять шаги, то есть сделать что-то сделать в этом направлении, для того, что попытаться привлечь этих таких людей. Для чего? Даже если у вас не будет результата по промо, даже если не получится, чтобы кто-то из ваших вновь приглашенных выполнил условия этого прома. в любом случае вы получите колоссальный опыт, колоссальный опыт общения с, с сетевыми предпринимателями. С сетевиками. Вы получите колоссальный опыт, который поможет вам скорректировать и выстроить свою работу так, чтобы у вас это рано или поздно получилось. Рамки промо достаточно короткие, то есть у нас с вами мы должны пригласить нашу команду человека, который претендует на выполнение промо до конца февраля. Но наш с вами бизнес февралем не заканчивается, поверьте мне, у нас с вами будет огромное количество времени для того, чтобы дальше оттачивать свое мастерство, выстраивать, приглашать людей, выстраивать работу, достигать результат. Поэтому даже если вдруг вы посмотрите на эти условия или посмотрели на эти условия и вдруг подумали, не, это для меня слишком сложно попробуйте, сделайте в этом направлении шаги, попробуйте в этом поучаствовать, поговорите, сделайте предложение, получите обратную связь, послушайте, что вам люди будут говорить. Это, если вы хотите попасть в это сообщество предпринимателей, если вы хотите развить свой бизнес, если вы хотите его расширить, то примите в этом участие, как как раньше говорили, да, то есть важна не победа, важно участие, вот, поэтому для кого-то будет важно участие, если вы в себе чувствуете силы, если вы чувствуете в себе потенциал, что вы можете, ваши приглашенные люди и вы лично можете выполнить условия, конечно же, включайтесь активно, включайтесь и двигайтесь, потому что приз хороший, приз всех вдохновил, Сразу скажу, и работа хорошая должна быть проделана для того, чтобы получить этот приз, но и то, и другое, они соответствуют друг другу. И тут еще нужно же посмотреть опять-таки вперед, да, то есть опять-таки это же не какая-то краткосрочная работа, то есть вы создаете задел, который вам будет в дальнейшем приносить результаты, поэтому обязательно включайтесь. 14 декабря, среда, 12 часов, подробная информация. Дальше, что еще у нас интересного? Если мы говорим про, если мы говорим про сообщество предпринимателей, то у нас сюда же добавляется в копилку то, что мы будем все вместе ездить. И поэтому в качестве одних из, одной из целей, которую вы можете себе поставить на 2023 год, это выйти на результаты, которые позволяют вам получать travel юты, travel бонусы. Тревел бонусы, об этом мы говорили на буквально последней встречи, которые мы проводили в понедельник, в прошлый понедельник мы пропустили, а вот в позапрошлый понедельник мы как раз с вами говорили про тревел-бонусы в том числе. Это у нас с вами уровень мастера, как минимум, да, и, менеджер, и дальше менеджер. Поставьте себе цель для того, чтобы вы начали копить тревел-юты, travel, travel бонусы для того, чтобы вместе ездить, чтобы для тех, кто активно работает, компания получается оплачивает путешествие да то есть можно путешествовать вместе с компанией и за счет компании полностью или частично это уже второй вопрос но в любом случае такая возможность есть компания такой возможность предоставляет ставьте себе эти цели и конечно же автопрограмма, мы ее поправили с учетом текущих реалий и с уровня директора вам становится доступна автопрограмма с возможностью получить разные автомобили. По автопрограмме тоже будем делать отдельную встречу, будем рассказывать подробно по автомобилям, по условиям, для того, чтобы тоже внести ясность в этот вопрос. Ну, так вот, если в двух словах, то начиная с уровня директора нужно будет... Претендовать на получение автомобиля. Автомобиль а, в дальнейшем остается в вашей собственности, то есть это не, а, не, не, не автомобиль во временную аренду, во временное пользование, да, то есть а, по истечении срока действия автопрограммы автомобиль останется в вашей собственности. Вот, автопрограмма. То есть вот это все собирается как раз... И актуально для того сообщества предпринимателей, которое мы и создаем. То есть это то, куда, куда можно стремиться. Я вам сейчас просто накидываю те варианты, те цели, которые вы можете себе выбрать на 2023 год для того, чтобы начать или двигаться к этим целям. Что касается со стороны компании, касательно со стороны продуктовой стратегии, вы тоже уже посмотрели, видели эту презентацию. А у нас в 2023 году начнется ребрендинг нашей парфюмерной коллекции, именно в смысле упаковки, в смысле флаконов, оформления. То есть в действующем виде у нас коллекция работает уже давно, то есть этим флаконом, этим этой упаковкой достаточно много лет, и вот пришло время обновиться, обновить одежку для наших ароматов. И выйти клиентам уже в обновленном более современном виде плюс нас ждут как минимум 4 новых аромата но это в ближайшее время вообще я думаю что в 2023 году еще будут и другие новинки будут изменения в ассортименте дополнения в ассортименте и то что прозвучало на конференции это то что планируется вот в ближайшее время то что планируется в обозримой перспективе если говорить про про наших продуктовых продакт-менеджеров, то они очень не любят говорить о каких-то дальнейших планах, потому что всякое бывает, не всегда успевают в обозначенные сроки, не всегда получается так, как задумано. И для того, чтобы не давать вам ложную информацию, у нас так сложилось, у нас в компании руководство предпочитает давать информацию, которую уже... Точно стоит в плане, точно готова к реализации, все проработано и в этом случае что-то анонсируется. Ретро-ароматы тоже интересная, интересная такая фишка. Посмотрим, как это будет выглядеть. Более подробной информации уже мы будем давать по мере того, как это все будет появляться в продаже, по мере того, как это будет появляться у нас у нас на руках. Тогда уже будет больше информации, будем понимать, что это. Новые ароматы, если все нормально сложится, два новых аромата коллекции ноутс мы ждем буквально в январе, то есть это вот уже скоро-скоро. Те, кто был в Москве, имели удовольствие послушать эти ароматы, вот, а все остальные уже будем слушать в январе месяце, если все нормально сложится. Это что касается продуктовой новинки, продуктовых каких-то изменений, продуктовых стратегий. И э, то, то, что многие тоже отмечают по поводу системы мероприятий, вот Наталья тоже об этом говорила, о том, что мы будем чаще встречаться с вами в предстоящий год, мы будем проводить встречи чаще и буквально в прошлую субботу Вадим Ефимов уже начал проводить обучающие мероприятия, и эти встречи будут регулярными. У нас запланирован на весну, на апрель месяц бизнес-форум в, в офлайн формате поэтому тоже ставьте себе в планы. Те, кто действительно хочет попасть в это сообщество предпринимателей, я вам настоятельно рекомендую быть там живем. Будем говорить о бизнесе, будем смотреть, подводить итоги прошедшего вот этого полугодия, и дальше планировать. И я думаю, что на этом бизнес-форуме будут интересные спикеры, которые поделятся своим предпринимательским видением, предпринимательским мышлением. До этого мероприятия, до этого события, весеннего события, мы еще встретимся не раз в офлайн, в онлайн формате. Поэтому встречи у нас будет более регулярные, будем говорить много о рекрутинге, будем много говорить о работе с командой, о том, о принципах, о более практичных вещах. То есть будем много, со всех сторон будем этот вопрос с вами рассматривать и практиковать, конечно же. Вот, поэтому будем с вами работать над повышением своего профессионализма, нарабатывать навыки. И Осенью 2023 года у нас с вами будет итоговое событие, тоже уже в живом формате, если все нормально будет, если нам не объявят какую-нибудь очередную пандемию, и у нас с вами будет поездка, лидерская поездка, об этом пока еще так громко не говорили, но вот чтобы вы... Для себя тоже могли спланировать 2023 год, предвосхищая официальное объявление. Сразу скажу, что у нас планируется лидерский выезд. Пока не знаю, куда мы поедем, еще не решили, но я думаю, что в ближайшее время с этим вопросом тоже будем определяться. Куда-то куда мы сделаем интересный, как всегда, интересный и познавательный лидерский выезд. Вот такие планы на 2023 год, если посмотреть на это с точки зрения... Компании. И для того, чтобы войти в 2023 год в активный, в хороший, в рабочий, в рабочий форме, у нас с вами есть декабрь, да, такой тренировочный хороший месяц, поэтому как мы с вами используем декабрь месяц? Во-первых, декабрь месяц это хороший месяц для продаж. Ни для кого не секрет, предпраздничный месяц продажи происходят, можно сказать, сами с собой. Поэтому используйте это время для того, чтобы и заработать денег, и расширить свою клиентскую базу, потому что клиентская база – это потенциальные партнеры, в том числе, и расширить свою партнерскую базу. Используйте это время для продаж. С, со стороны компании для поддержки этого продающего месяца у нас с вами есть предновогодняя игра. Предновогодняя игра, кстати говоря, задам вопрос, все в курсе про предновогоднюю игру, из тех, кто здесь присутствует, Те, кто не в курсе, конечно же, не ответят, но я думаю, что я вас многих видела в чате. В курсе. В курсе, в курсе, да, да, да. Если вдруг кто не в курсе, обязательно подключайтесь, используйте, потому что это, помимо того, что это розыгрыш приятных подарков, призов, это еще и возможность потренироваться в навыке вовлечения, то есть это тоже инструмент для рекрутинга, такой простой и очень приятный, но очень хорошо работающий. Новогодняя игра в поддержку продаж, в поддержку расширения своей первой линии. Дальше. Напоминаю о том, что у нас с вами продолжается ежемесячно проходит рейтинг, подводится рейтинг рекрутеров, в котором тоже можно получить призы. И если вы, например, вдруг для себя решили, что для вас история про 100 тысяч, это очень-очень сложно, поставьте себе первую задачу попасть в рейтинг. Вот, пользуясь случаем, хочу поздравить Владимира. Владимир в, в ноябре месяце, в свой первый месяц регистрации в компании, ворвался в этот рейтинг, получил приз денежное вознаграждение, и, я так понимаю, не планируют останавливаться. В декабре та же самая история, вы рекрутируете трех активных партнеров в первую линию, уже это вам дает стопроцентное попадание в рейтинг, то есть вы получаете какой-то приз, плюс есть первые три места, если вы попадаете в эти первые три места, учитывается количество привлеченных и количество и сумма баллов личного оборота этих привлеченных людей получаете больше призы, более, более, больше денег одним словом, если говорить просто. Вот. Используйте этот инструмент для того, чтобы раскачать себя на на рекрутинг. Используйте этот инструмент для того, чтобы раскачать свою команду на рекрутинг. Принимайте участие в этом рейтинге. То есть вот таких вот два инструмента у нас с вами есть на декабрь месяц. И плюс у нас будет обучение продолжаться, плюс будет разбор всех программ, которые у нас планируются. Поэтому используйте декабрь как по принципу магической недели. Это месяц, который позволяет создать хороший настрой на весь предстоящий 2023 год. Вот такая вот картинка. Надеюсь, у вас немножко нарисовалась в более... Понятная картинка на 2023 год, вы сложили тоже все эти инструменты, а дальше я вам предлагаю проделать уже индивидуальную работу, сесть и поставить цели на 2023 год. Поставить, я думаю, что цели на, на декабрь 2022 года у вас уже стоят, то есть вы для себя определились, что вы хотите в этом месяце, а сейчас можно уже начинать смотреть в будущее, и планировать для себя 2023 год. Настоятельно рекомендую цели, которые вы поставите, планы, которые вы напишете, обсудить с вашими наставниками. Посмотрите, отправьте ваши планы вашим наставникам, чтобы наставники посмотрели на предмет адекватности и возможно они то есть возможно у вас будут вопросы или помощь нужна будет то есть нужна будет поддержка что-то будет непонятно какие-то инструменты нужны для достижения ваших целей работайте в связке со своими наставниками они вам ровно для этого и даны, для того чтобы помогать вам помогать вам расти в этом бизнесе так ну что если у вас какие-то вопросы по всем каким-то программам, эти, может быть, какие-то есть, в принципе, по работе вопросы. Сейчас самое время их задать. Я готова поотвечать на ваши вопросы, если таковые есть. У нас новинки нет. поступят. Так, так, так, еще раз. Новинки. Дмитрий. Кто-то еще говорит. Я хотела уточнить, новые, новые ароматы Нотоса поступят до конца года, нет? До конца года нет, осталось две недели, когда вы хотите, чтобы они поступили. Ну, я не знаю, Нет, до конца года мы уже не успеваем. Дим, ты, наверное, подключился чуть позже, я об этом говорила. Мы ждем в январе новые ароматы. Спасибо. Гульнас, я хотела вот уточнить по рекрутингу. Я думаю, за три месяца получают только... А, как вот узнать, вот что там еще, вот как вот ты говоришь, за три трех человек, что там это, какое вознаграждение, как, все туда входят, кто троих под, под, подписывает, или это с, с, с баллами еще связано, потому что, в принципе, три человека в месяц, это как бы для людей должна быть программа минимум, но ну, если, если еще вот сказать, что там еще что какие-то вознаграждения за это. А, Людмил, да, если вы подписываете трех активных партнеров, что такое активный? Это человек, который приобрел продукцию на любую сумму. То есть у него есть любая балловая покупка. И если у вас в первой линии три таких активных партнера, то вы уже становитесь побед... не победителем, а призером, да, призером этого рейтинга. Получаете такой небольшой приз, неутешительный, но небольшой приз в размере 500 рублей в любом случае, то есть независимо от того сколько человек участвует в этом рейтинге сколько, то есть на каком месте будете, если вы эти условия выполнили вы в любом случае получаете небольшую вот такую вот прибавку к своему бюджету, если вы уже попадаете в первые три места, то там призы побольше, то есть там 3000 2000, 1000 ну 500 рублей это тоже mm -hmm. хорошо за проекты так если вы, понимаете, вы же делаете это не за 500 рублей, правильно? То есть вы же строите бизнес. И ну, да. все программы, все промы – это просто подсказка, вы в правильном направлении движетесь или нет. Если вы в правильном направлении движетесь, вам всегда что-нибудь, какая-нибудь плюшка прилетит. Если вам ничего не прилетает, значит, вы движетесь куда-то не туда. Так, хорошо, может, еще какие-то есть вопросы у кого-то? Судя по тишине, вопросов больше нет. Хорошо. Тогда на этом мы с вами встречу завершаем. Я желаю вам продуктивной недели. У нас с вами осталось, если посмотреть на календарь, давайте посмотрим. Ну, практически три недели. Я обманула про две недели, неправильно сказала. У нас еще целых три недели декабря. Это достаточно большое количество времени. Поэтому желаю вам продуктивного февраля, декабря, который вам принесет хорошие продажи, много клиентов, чеки, новые ранги. Декабрь ⁇ это месяц, когда это все более чем возможно. Если только мы с вами прикладываем к этому усилия. Поэтому Плодотворной вам недели. Встретимся с вами через неделю, следующий понедельник. И э, будем работать дальше. На этом на сегодня все. Всем до свидания. Всем всего хорошего. До скорой встреч. Всем успехов. До свидания. Спасибо. Всем хорошего.